Всем привет дорогие друзья, очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя каждый день простые задания. ВК снова заработал, можно размещать посты. Каждый пост 500 монет. Копируем текст, он кстати без ссылки. Вставляем, размещаем. Жмем на дату-время размещения поста. Копируем ссылку из браузерной строки и вставляем ее в ответы. Жмем проверить и получить. Я кстати еще в текст добавил свою реферальную и переход работает. Раньше ВК сообщал якобы о подозрительном сайте и не открывал его. Сейчас все нормально. Реферальная ссылка в разделе Yoast tab. По остальным заданиям читайте инструкцию, она есть у каждого. На самой странице задания, описание, поле для ввода ответов, где это необходимо, и кнопку «Проверить и получить». По заданиям депозит, трейд, своп, фарминг, 10 дайсов. Снимал отдельные видео, ссылки на них в описании. Рассказал, как выполнять. трейдсвоп своп можно делать на 10 копеек. Общаемся в чате. Тут 10 сообщений, 400 монет. Снимаем обзоры для YouTube, TikTok. Размещаем посты в Facebook, у кого работает содержание на странице с описанием. Проверяем других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника 100 монет, по 12 в день. И высокооплачиваемое задание, Telegram сообщение, Telegram пост, QR-код. Читайте инструкцию, при желании и возможности делайте. Можно выполнять по 5 заданий. 5 раз в день. Здесь будете получать 800 за каждое, 700 за каждое и 900. Ссылка в описании на регистрацию. Она займет одну минуту, верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалюты фиата без КИС. А для мобильных устройств используйте QR-код. Отсканируйте. Перейдите по ссылке, что отобразится. И регистрируем аккаунт. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.